Как заработать деньги в интернете на банках, банковских картах, банковских продуктах совершенно бесплатно. В этом видео расскажу вам, самое главное, это все на моем личном опыте, никаких сказок из интернета. Второй важный пункт, я расскажу, какими банками и банковскими продуктами сам пользуюсь, почему это выгодно. И третий пункт, я считаю не менее важный, может быть один из самых важных, я вам расскажу, какими банками не стоит пользоваться ни в коем случае. Иначе вы можете потерять деньги или получить большие проблемы. И не думайте, что это какие-то маленькие неизвестные банки это крупные известные банки информация в этом видео будет максимально ценной. расскажу еще раз говорю на своем опыте абсолютно бесплатно об этом давно уже просили подписчики ну, а я в свою очередь скромную замену прошу от вас всего лишь лайк авансом и подписывайтесь на этот канал включать колокольчик добро пожаловать на youtube канал деньги есть меня зовут игорь и это самый крупный youtube канал по заработку денег в интернете У нас уже больше 700 тысяч подписчиков подписывайся на канал присоединяйся к нам и давай вместе добьем цель миллион подписчиков Итак, прямо сейчас давайте узнаем какими же я банками сам пользуюсь и почему Интересно. Первый банк это, конечно же, Тиньков Банк. Вот такая вот карта от Тиньков Банка у меня металлическая премиальная и она за счет того, что металлическая, такая увесистая, прикольная, приятная. Чтобы вам получить премиальную карту в Тинькове, нужно положить на счет минимум 3 миллиона рублей. Вы можете как просто на депозит положить эти деньги, также можете открыть вклад или, например, купить акции. За счет того, что я инвестирую тоже через Тиньков Банк, то на моем счету больше уже трех миллионов рублей на инвестированное и поэтому я получил премиальную карту и кучу целых фишек и бонусов от тинькова сразу вам расскажу один из самых легких самых простых самых важных способов как зарабатывать на банках это рекламировать их продукты сразу скажу что банки мне вот за это видео за эту рекламу ничего не платили формально но есть нюанс я могу на этом заработать, и вы, даже смотря это видео, можете прямо сейчас заработать. Сейчас я вам расскажу один из самых важных, самых простых способов, как зарабатывать благодаря банкам и благодаря карточкам. Я являюсь не только клиентом тиньков Банка, но и партнером тиньков Банка. И любой из вас может стать партнером тиньков Банка, повторяя все мои шаги, о которых я расскажу в этом видео. Банк не платит за рекламу, но банк платит за каждого проведенного клиента. В том числе банк будет платить вам. Наконец-то, наконец-то. Сейчас я вам более подробно постараюсь объяснить, как это работает. Например, вы посмотрели рекламу Тинькофф Банка и захотели стать клиентом Тинькофф Банк. Соответственно, вы оставляете заявку, регистрируетесь и никаких бонусов вы не получаете, ни денег, ни бонусов. Но есть специальные партнерские ссылки для привлечения клиентов. Все ссылки на банки, у которых есть партнерки, я ставлю в описании под этим видео в нашем телеграм-канале. И если вы переходите и регистрируетесь вот по моей специальные партнерские ссылки то и я получаю деньги и вы получаете деньги в будущем то же самое вы будете делать для других людей сейчас например вы зарегистрируетесь по моим ссылкам а потом по вашим ссылкам уже будут регистрироваться тоже люди и вы тоже будете также зарабатывать сколько можно на этом зарабатывать и за что именно платит банк суммы выплат постоянно меняются постоянно условия меняются поэтому не буду их озвучивать в этом видео переходите по ссылкам и сами посмотрите какие там в данный момент условия у банков чаще всего как это работает Человек по моей ссылке, например, вы сейчас зарегистрируетесь, и за привлеченного человека банк не выплачивает 1000 рублей. И вам, как зарегистрируешься мне человеку по этой специальной ссылке банк тоже выплачивает 1000 рублей. Представьте, напрямую приходите, банк ничего не получаете. По ссылке регистрируйтесь, получаете деньги. Но бывает так, что банк платит не 1000 рублей, а 500 рублей. Или, например, не платит деньги, а дает бесплатное обслуживание или какие-то другие бонусы. Всегда это по-разному чаще всего банк дает деньги причем если вы или по вашей ссылке когда вы это будете повторять человек открывает по партнерской ссылке себе какой-то продукт если это дебетовая обычная карта то банк дает до 1000 рублей обычно но если это кредитная карта банк уже может давать до полторы до двух до трех с половиной иногда до четырех рублей за одного приведенного клиента и тому клиенту соответственно тоже дает бонус Самое главная выгода почему это так да, круто работает потому что деньги либо бонусы приходят вам обоим очень легко привлекать новых людей за счет этого что все получают выгоду У банков особенно у тинькова есть огромное количество партнерок там есть различные дебетовые карты кредитные карты также в тиньков банке можно открыть счет для и или юридического лица и там тоже платятся большие вознаграждения примерно от 4 до 8 тысяч рублей обычно там оплачивается как именно рекламировать такие партнерские ссылки, я уже много раз рассказывал на этом канале. В целом, про партнерские программы здесь уже очень много видео. Также здесь есть видео про раскрутку YouTube, TikTok, Instagram, раскрутку сайтов. И в том числе я рассказывал свой способ, как я сам на этом зарабатываю. Абсолютно бесплатно рассказывал на этом канале. Например, прямо сейчас на экране вы видите одну из страниц на моем сайте, где я создал статью про финансовое образование и внутрь этой статьи вшил такие партнерские ссылки всю эту информацию я взял в интернете абсолютно бесплатно просто поменял местами сделал из этой статьи уникальную собрал ее просто из нескольких других статей если вы например плохо знаете русский язык или школьник не переживайте у меня снова были двойки по русскому литературе так что я не силен в грамматике я не силен в письме это чучу русский разговор весь этот текст я просто копировал и вставлял и только вот эта страничка в некоторые дни приносила мне по 10 тысяч рублей выплат еще раз говорю, что самая главная фишка это в том, что бонусы получают все. То есть если люди не зарегистрируются по вашим ссылкам, то они ничего не получат. Не заработают ни денег, ни бонусов. Если люди переходят по вашим ссылкам, то для них это выгодно. И вы, тот, кто продвигает партнерскую программу, и те, кто регистрируется по вашим ссылкам, получаете деньги. За счет этого максимально легко на этом зарабатывать. И, естественно, все, кто зарегистрируется по вашим ссылкам, будут только вам благодарны. В этом рейтинге Тинькофф Банк я поставил на первое место, потому что в моем личном рейтинге Тинькофф Банк это определенно лучший банк России. Я не знаю, в каких странах он сейчас работает, но в России это сто процентов лучший банк. В Тинькофф Банке очень хорошая быстрая поддержка, они очень быстро решают вопросы, даже какие-то сложные проблемы. Невероятно то, что вот эту металлическую премиальную карту они мне предлагали отправить в Мексику. Когда я находился в Мексике, они мне предлагали ее туда бесплатно отправить. Где еще есть такой? Service. кроме того у тинькофф банка очень высокий кэшбэк за траты по картам они его отдают не баллами а рублями и также если вы вдруг владелец премиальной карты то у вас будут максимальный кэшбэк и также у вас будут очень высокие проценты например за накопление денег на счету у вас будут бесплатные менеджеры также у меня бесплатная страховка на двух людей по всему миру у меня бесплатное обслуживание в акции также у меня есть бесплатный доступ в бизнес лаунчи в аэропортах Этим я постоянно пользуюсь каждый месяц. Я много летаю, путешествую. Там я могу отдохнуть, покушать, даже поспать. Все это бесплатно. Тиньков сам оплачивает все это за меня. И целая масса других бонусов. Я не буду заострять на них свое внимание, чтобы не растягивать это видео. Еще один способ, как зарабатывать на банках, на банковских продуктах и банковских картах, для многих людей почему-то это абсолютно неочевидный способ даже для самых современных людей. Держите деньги в банке и расплачивайтесь банковскими деньгами, не расплачивайтесь наличками. Почему-то до сих пор многие люди стремятся, например, как только они получат какие-то выплаты или зарплату, и люди сразу снимают эти деньги и расплачиваются потом наличкой. Но расплачиваясь наличкой, вы не получаете никаких бонусов. Посмотрите у вас на экране мои бонусы. За то, что деньги у меня лежат на накопительных специальных счетах. За то, что я трачу деньги именно по карте. И здесь еще не учтены мили. Еще за этот месяц я получил порядка 4000 миль. Эти мили я потом трачу и летаю бесплатно. Например, недавно я платил себе билет Волгоград-Москва, Москва-Турция. Оплатил его милями. Просто за счет кэшбэка, потому что я тратил деньги по карте, специальной аэрофлотовской карте. бонусы возвращались милями, я потом могу летать бесплатно. Данный скрин у вас на экране – это уже Альфа Банк. Альфа Банк, Стингком, я бы поставил оба на первое место, потому что это оба классных банков. У меня нет к ним вопросов вообще. Мне все нравится. Мне нравится их поддержка. Мне нравится их программы бонусные. Мне нравится то, что они выплачивают мне деньги, дают различные бонусы. Я просто, действительно, счастлив и готов абсолютно бесплатно про них рассказывать. Даже не ради рекламы, не ради попытки заработать на этом. Это действительно классные банки, о которых не жалко рассказывать. Все супер! Если вы живете в других странах, у вас нет Тинькофф банка, Альфа банка, изучите в вашей стране, какие банки дают максимальные различные бонусы, сколько банки дают процентов за отраты по картам, То есть вы приходите в магазины, расплачиваетесь и они вам дают какой-то процент, называется кэшбэк. И в чем они дают вам этот кэшбэк? Либо бонусами, либо милями, либо реальными рублями, как в Тинькове. Также открывайте накопительные счета, ищите в каких банках самый высокий процент за Вклады. Причем бывают вклады, бывают накопительные счета. В чем отличие? Вклад ⁇ это когда вы положили деньги на долгий срок, например, на год, на три года, на пять лет, не можете оттуда их снимать. И вам капает за это какой-то процент. Накопительные счета, чем я в основном пользуюсь, вклада никогда не открываю, потому что я часто прокручиваю деньги, поэтому я их то кладу, то снимаю. Плюс вклада в том, что вы можете положить деньги, и пока они там лежат, у вас не капает процент. Но в любой момент вы можете все эти деньги забрать или часть денег. Опять же, можете туда... Откладывать, понемножку снимать, то есть распежайтесь как хотите, крутите эти деньги как хотите. Как вы видите, еще раз на экране посмотрите на этот скрин: я ничего не делал, по сути, чтобы мне упали эти деньги. Эти деньги падают каждый месяц. Еще раз говорю, сюда не входят другие банки, сюда не вошли мили, например. Просто на пассиве деньги сами приходят третий банк, которым я пользуюсь, Россельхозбанк и карта Union Pay, для чего мне эта карта? Эта карта нужна исключительно для того, чтобы путешествовать в другие страны, потому что в данный момент только система Union Pay для жителей России позволяет расплачиваться за границей и в целом снимать деньги в банкоматах в 180 странах, то есть практически вообще по всему миру, куда вы можете поехать, вы сможете спокойно снимать деньги. Все остальные карты, кроме Union Pay, если вы выезжаете из России в другую страну и пытаетесь Деньги или расплатиться где-то, у вас не будут они работать. Поэтому банком если честно, я не очень-то доволен. Такой сырой банк. Там сложности с техподдержкой. У меня возникли проблемы, я туда названивал. Просто там жестко-жестко с ними разговаривал, выбивал из них помощь практически мне. Не очень-то удобное приложение У них также нету, например, партнерской программы. Но эта карта просто необходима для поездок за границу. Иначе я просто не хочу остаться без денег следующий банк который у меня есть райфайзен Bank. эту карту я открыл только для одной цели для получения денег от youtube или для любых других swift переводов то есть все вы знаете что в россии сейчас проблема с получением и отправкой денег за границу потому что почти во всех банках не работает свифт раньше все отчисления с YouTube в долларах я получал на тинькофф и потом эти бабки просто инвестировал там же в тинькофф было максимально удобно но тинькофф сейчас вел заградительную комиссию что-то порядка 200 или 200 50 долларов это только комиссия за то чтобы получить деньги то есть например вы грубо говоря с youtube получили 200 долларов и у вас комиссия вообще сожрала эти деньги вам даже на счет ничего не упало. в то время как в райфайзене комиссия за Swift пока что лучшее которое нашел всего лишь 500 рублей независимо от платежа и поскольку платежи у меня там достаточно большие со всех youtube каналов то 500 рублей это небольшая комиссия небольшая проблема и это по-прежнему работает я знаю что несколько банков перестали работать в том числе и мтс банк но раньше Работает, поэтому все, кто зарабатывает с Ютубе, рекомендую эту карту. Также у меня есть карта Caspi Gold. Это карта Казахстанского банка. К этому банку в целом у меня нет никаких претензий, кроме того, что эта карта работает только в Казахстане. Я поехал в Казахстан, хотел открыть какую-то карту казахстанскую, чтобы пользоваться ей, потом оплачивать приложение или платить где-то за границей. Банк удобный, вопросов нет. Но он работает только в Казахстане. Поэтому эту карту открывать ей смысл только если вы живете в Казахстане. Почему я изначально поехал в Казахстан? Я хотел открыть карту Freedom Finance банка. И об этом расскажу далее. Freedom Finance Bank это та организация в целом Freedom Finance, неважно инвестиции или банк, я не рекомендую с ними связываться, потому что когда с их украинским отделением я хотел поработать по партнерке для инвестиций, они меня просто кинули. Они мне обещали одни условия, в итоге когда эти условия выполнил, они мне не дали обещанного. Ну, в общем, я с ними перестал работать, порвал все связи, я не рекомендую. Также их банк, который находится в Казахстане Freedom Finance, они обещали, что они сделают мне счет в тенге в блях в долларах в евро я смогу везде платить им всякие сервисы у меня вновь будут работать я позвонил в казахстан узнал что нужно сделать чтобы получить эту карту нужно было получить ин это уникальный номер налогоплательщика и буквально там в этот же день или максимум на следующий мне уже дадут карту и все будет прекрасно в итоге я приехал в казахстан получил in получил карту каспи голд моментально а вот когда я пришел в банк freedom finance то мне сказали что нужно ждать порядка месяца прежде чем ин появится в какой-то там системе в какой-то там базе И в общем карту я не получил Хотя мне обещали, что я ее получу максимум за два дня Ну что тут сказать Я вас не это было еще летом, и вот совсем недавно состоялась другая поездка в Казахстан только ради Freedom финанса который мне опять же обещали, что я получу карту за два дня, что мой ИН готов во всех базах, он у них там появился, все готово. Но когда я приехал, оказалось все по-другому. Перед поездкой я уточнил специально, WhatsAppом написал ребята, точно ли, точно ли, скажите. Очень дорого летать и отели платить, и я потерял много времени на эти все перелеты. Но я прилетел и уже все было по новому Они мне сказали, что теперь заявка подается вообще онлайн то есть мне не нужно было приезжать а сама карта будет готова опять что -то там то ли через неделю то ли через две недели то ли через месяц причем никто из работников не может какую информацию точную дать ну в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия все и в итоге я решил что эта поездка будет последний и я потерял много денег на эти все поездки перелеты нужно было из Волгограда в Москву полететь потом из Москвы в Казахстан обратно платить там за отели в общем обе поездки мне вышли там тысяч вот 100, наверное рублей поэтому freedom finance вообще не рекомендую ни в коем случае Напоминаю, что те банки, у которых есть партнерские программы, все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Переходите по этим ссылкам, регистрируйтесь, зарабатывайте деньги вместе со мной. Пишите, какими банками вы пользуетесь. И также еще один банк, которым я не рекомендую пользоваться, это Сбербанк. Это банк номер один в России, может быть даже в СНГ. Но с этим банком у меня было массу проблем, массу сложностей. Они часто блокируют деньги, они стучат в налог. В общем-то, для тех, кто зарабатывает в интернете, я не рекомендую абсолютно этот банк. Никому не советую никогда в жизни. Еще одна фишечка вам напоследок, как можно зарабатывать бабки. Вы регистрируетесь в разных банках, в разных партнерских программах. И вашим собственным друзьям или родственникам вы говорите, чтобы они регистрировались по вашей ссылке. Таким образом, вы зарабатываете оба по 1000 рублей. Чем больше у вас родственников или друзей, которые на это согласятся, в это впишутся, тем лучше тем больше этих тысяч рублей вы заработаете вместе причем опять же говорю что на каждого человека можно открывать там несколько банков и самое главное что в большинстве банков есть условия что вы получите деньги не тогда когда другой человек откроет по вашей ссылке себе счет в банке а тогда когда он сделает первую трату и в некоторых банках они например дают 1000 рублей бонус вам обоим но нужно купить что-то на 500 рублей а потом в конце месяца 1000 рублей вам вернется на счет но в любом случае вы эту тысячу рублей заработаете, даже если вы Сейчас потратите что-то на 500 рублей, вы это купите себе, а потом в конце месяца вам банк эту 1000 рублей вернет. И в любом случае круто в том, что 500 рублей вы потратите на какую-то покупку, но еще 500 рублей у вас останется наличкой. А в некоторых банках даже 500 рублей тратить не нужно. Там бывает иногда достаточно просто какую-то жвачку себе самый дешевый купил, а банк тебе потом вернул 1000 рублей. Еще, кстати, за эту жвачку кэшбэк вам начислил. Неплохо. Я надеюсь, это видео вам было полезно. Вы узнали новые способы заработка, вы узнали про банки, какие банки хорошие, какие плохие, скажем так. Вы узнали новые способы, как зарабатывать деньги. Абсолютно легкие. Как видите, деньги зарабатывать в интернете легко, если знаете как. Переходите по ссылкам в описании, регистрируйтесь в этих банках, получайте ваши деньги, получайте вашу комиссию, привлекайте туда новых партнеров и зарабатывайте вместе со мной. Все ссылки в описании под этим видео и также в нашем телеграм-канале. А сейчас рекомендую оставаться на данном YouTube-канале и смотрите другие видео по заработку лайк like поставили подписочку проверили что есть и увидимся с вами в следующем видео